оторвал ребята что же там за рыбина то такая всем здравствуйте очередной день в поисках рыбы вот такая вот плеска. На осенней охоте я тут был один или два раза. Тут должна быть глубина вроде более-менее, потому что я в болотных сапогах только краешком смог зайти. До сюда я даже не пошел. Сейчас будем пробовать бурить. для интереса с все-таки глубину лед прозрачный вчера я ловил на котловане он там глубина по пояс было ну и тут походу не глубже даже мельче, а с виду так кажется, глубоко, ну кого делать, будем пробовать, бурить дальше, может где-то есть глубокое место, может это какая-нибудь трава. Сейчас, в общем, на третьей лунке у меня тут на балансир была поклевка. Глубина-то всего по колено. Через лед маленько просвечивает, вроде какой-то некрупный. Пытался балансир захватить. Сейчас одел вот такую блесенку с тройничком. Ну, и двух горбунщиков туда. Может быть, блесенка поменьше его сманит. А так сильно шугливый. Только порезче дерну. Балансиром дернется. И все, он сразу уходит. Ну, конечно, куда ему такому на балансир. Это несерьезная рыба. Ну что, вот весь мой улов. Шесть штук. Возьму их, в общем, домой, если выживут, может, на днях попаду на первое озеро, где был, где прошлый год зиму долавливал. Попробуем их в качестве живца использовать. Полтора часа рыбалки, в общем, у меня тут. Данное, тоже десяток лунок даже больше. И никого крупного. Я рассчитывал, что Плеса ограничена с водой. Рыбе выйти некуда будет. И она тут уже друг дружку съела за последние года. И остались только такие средние крупные ротаны. Посчитывал я так, а оказалось нифига. Видимо, с весны болотинка вот это набирается водой. И она тут везде болтается. Вот так вот тут. Все, всем пока. Ну что, всем привет. Вторая половина дня. На другом я озере, где ищу трофейных ротанов. Вот мои живчики будут. Забурил сейчас две лунки. Санта пойду туда, где мы с Александром ловили. А здесь оставим его в качестве живца. потом придем попробуем проверим будет тут кто не будет так ну как то вот так вот оставим ему поплавать там еще место Вообще маленький, хорошенький. Надо гальянов попробовать на озере поймать. Может быть гальяны будут клевать И мы тут точно тогда трофея поймаем. сейчас еще этот берег маленько пробурю, наверное, противоположный. Те лунки попробую, где мы ловили. Там маленько оставалось у нас прикормки, еще два у меня живчика. И все. Сегодня плюс 6, интернет обещал. Сколько сейчас на самом деле не знаю, но плюс ветра бы не было, вообще бы было жарко. Хорошо где был снег сейчас все ставило лед темный прозрачный ну как-то вот так вот -от будем пробовать закармливаю кашей лед-то распрозрачный прям видно такой столб в мути опускается я думаю ротан должен видеть тоже сдалека такое дело И собираться каша вонючая со специями для шашлыка в прошлом году я вроде так не пробовал сейчас решил попробовать а вдруг хуже-то не будет что тогда мы почти не поймали что так я если напугаю ничего страшного надо пробовать но все пробую ловить остатки каши раскормил по лункам судя по следам кто-то тут вчера был на наших местах кто-то был и не сказал поймал или не поймал вот там сразу трофейчик можно сказать грамм на 200 Заглотил он как глубоко глубоко. Вот так вот. Так меняем. Тогда сразу на балансир попробуем балансиром. А то сейчас если есть совсем совсем большие, вдруг они клюнут у нас на нико. Хотя тут крючки тоже маленькие. Но попробуем... Эх, поймал вот такого на балансир, неплохой экземплярчик тоже, 50 штук таких и вообще красота. Вот такой помельче. Блин, потерялся где-то. Тройничок. Проверяем живчика. Живчик никого не поймал. Спрятался только в травину. Запустим его обратно. Пробуем тут живчика, а этот под верхом плавает. сейчас, в общем, на блесенку, на кусочек сала копченого от одного поймал. До этого один у меня был. В пол воды сейчас поклевочка была. Большой Сало только сдирают, сволочи Оно нежное, вкусное От вьетнамского поросенка Все, кончились Оторвал, ребята. Что? Что же там за рыбина-то такая? Ёлки-палки! Это, наверное, вот он был мой килограммовик. Хоть камеру туда теперь швыряет, Смысл ее туда швырять, правильно? Ничего себе чего. Вот это рыбина. Вот это рыбина. Сейчас что-нибудь будем придумывать. Как-нибудь мы его поймаем. Большого такого. Есть у меня трос металлический. Так, а поводков наверное у меня больше и нету с карабинчиками. Что, представляете, в общем, вытащил вот этого ротана на балансир и зацепил леску. Причем леска порвалась Он на какой высоте по льду. Но это хорошо это очень хорошо я уже переживал Сейчас сцепляем обратно все